В субботу были объявлены результаты выборов в Государственную Думу. Сейчас уже идет президентская кампания. И те партии, которые прошли в Государственную Думу в соответствии с законом, должны думать о своем кандидате. Мы посчитали, что для обсуждения кандидатуры будущего президента мы могли бы опереться на широкие силы политические, и обсуждали кандидатуру президента в составе руководителей партии Единая Россия, Справедливая Россия, «Оградная партия и партия Гражданская сила. Консультации шли достаточно дружно. И мы хотели бы вам предложить ту кандидатуру, которая нами всеми поддержана. Это кандидатура первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича мы считаем, что это наиболее социально ориентированный кандидат это человек, который себя проявил очень хорошо по ведению национальных проектов, по ведению демократической программы и есть реальный результат, это самое главное и мы думаем, что Последующее четырехлетие могло бы как раз идти под девизом повышения качества жизни». Сейчас вот сделаны только первые шаги, и мы все думаем, что Дмитрий Анатольевич Медведев мог бы возглавить эту работу. И хотели бы сегодня с вами подробно обсудить этот вопрос. Дмитрий Анатольевич, с вами Да, Владимир. предварительные консультации прошли, они будут продолжены. Пошли они позитивно, и мы продолжим этот разговор сегодня и завтра. У нас много политических событий спрессовано в достаточно короткий промежуток времени. Заниматься такими делами в преддверии Нового года не самое приятное дело, но жизнь идет, идет своим чередом, и закон требует от нас начала этой президентской кампании. То, что с таким предложением пришли представители четырех партий, две из которых не только представлены в парламенте, но и имеют там устойчивое большинство, а все четыре партии, безусловно, опираются на самые различные слои российского общества и представляют интересы разных групп населения России, все это говорит о том, что у нас с вами есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации после мартовских выборов 2008 года. И не просто устойчивую власть, а власть, которая будет проводить тот курс, который приносил положительные результаты на протяжении последних восьми лет. Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет, мы очень близко с ним работали все эти годы, и я целиком и полностью поддерживаю этот выбор. Спасибо.